Винил это непростое хобби. При всех прелестьях этого формата, в виде качественного звука, в виде отсутствия компрессии, винил не лишен недостатков, и одним из них является недолговечность как самого носителя виниловой пластинки, так и его упаковки, конверта и вкладок. Естественно, когда мы покупаем виниловую пластинку, особенно в интернете, мы рассчитываем на то, что все придет в идеальном виде, в хорошем состоянии. Предварительно ознакомимся с фотографиями состояния конвертов и пластинок. Но даже этого недостаточно для того, чтобы сохранить винил в идеальном состоянии. После приезда, после того, как вы его прослушали, вы его ставите на полку. Меня до сих пор поражает обилие мнений коллекционеров по поводу способа хранения пластинок у себя в коллекции. Кто-то предпочитает их хранить в закрытом ящике, кто-то предпочитает хранить на полке, кто-то предпочитает вешать пикчер диски на стену. У кого-то пластинки находятся в упаковочных внешних конвертах, у кого-то они стоят исключительно без этих конвертов. Кто-то хранит пластинки отдельно от конверта, кто-то их упаковывает внутрь конверта. У кого-то пластинки находятся в пыльной прокуренной комнате на балконе, а кто-то хранит их в более подходящих местах. Складывается ощущение, что сколько существует людей, столько существует и мнений на этот счет. Но отрицать то, что проигрывание пластинок, их хранение, коллекционирование и уход за ними – это определенный культ, никто из вас, я думаю, не будет. Поэтому в рамках этого небольшого ролика я предлагаю вам обсудить культуру хранения пластинок. В частности, в рамках этого видео мы обсудим мой способ хранения пластинок. Привет, интернет, меня зовут Владислав, и сегодня мы с вами обсуждаем все, что связано с хранением и сохранением состояния ваших пластинок на полке Ну и для примера давайте возьмем пластинку из предыдущего ролика распаковки, последнее, что я получил на данный момент Можно сказать, что я только что получил с почты эту пластинку, она пришла вот в таком виде она была запакована в заводской пленке. Практически все лейблы, которые занимаются выпуском музыки на виниловых пластинках в наше время, заботятся об упаковке. То есть, как правило, если вы покупаете пластинку, то она в заводской пленке. Редкие исключения составляют отдельные лейблы, такие как Vlog Records, винилы которых приходят без заводской пленки. Многие отрывают заводскую пленку, относятся к ней как в подарочной упаковке, хотя если присмотреться, то она содержит важную информацию. Например, на заводскую пленку многие производители виниловых пластинок клеят свои стикеры с указанием цвета либо лимитированности издания. Есть и совсем уж отмороженные стикеры, как вот этот, на котором написано название альбома, и если вы его снимете вместе с защитной пленкой, то у вас останется полноценный арт альбома. В большинстве же случаев винилы упаковывают в обычную заводскую пленку. Чем же грозит отсутствие заводской пленки? То есть, если вы руководствуетесь принципом, что все ваши пластинки на полке будут стоять без какой-либо дополнительной защиты, то есть без упаковочной пленки, без внешнего конверта, то будьте готовы к последствиям. Давайте посмотрим, чем это грозит. Пластинки на вашей полке стоят примерно так, колешками друг к другу. Вытаскивая одно, вы неизбежно получаете трение об другое. 50 таких вытаскиваний, и на вашем конверте уже появляются микроцарапины. Царапины эти могут появиться как при хранении пластинок, то есть когда они уже пришли и вы их распаковали, так и на этапе транспортировки. Например, такие лейблы, как FLOGA Records, не занимаются упаковкой своих пластинок в упаковочные пленки. Они приходят вот в таком виде. Ну и как вы можете видеть, на задней части конверта уже у этой пластинки образовались микроцарапины. Я постараюсь вам показать их отдельным фрагментом, чтобы их было лучше видно. Это царапина, которые получил винил уже на этапе транспортировки, то есть пока пластинка ехала радостная и счастливая из магазина к вам в коллекцию. Ну и чтобы избежать этих повреждений, чтобы избежать микроцарапин на ваших конвертах, чтобы они через 10 и через 20 лет выглядели так же, как они выглядят при покупке, для себя я пришел к такому решению, что я просто оставляю заводскую пленку на конверте. это скажем так, максимально возможное что вы можете сделать просто не снимать ее. но вы спросите, как же я тогда послушаю пластинки само собой вы распакуете конверт. вы нарушите эту заводскую пленку, но только в том месте где вы достаете пластинки. значит что можно сделать на этом этапе, чтобы сохранить пластинку в идеальном состоянии. Первое что вы можете сделать чтобы в дальнейшем избежать повреждений вашего конверта это правильно его вскрыть. Мы берем резачок, находим эту грань, с которой вы вытаскиваете пластинки и прорезаем ровно параллельно отверстие, через которое мы достанем все содержимое конвета. После того, как вы вскрыли заводскую пленку, естественно, вы добрались до винилов, добрались до содержимого конверта. Но, естественно, многим хочется посмотреть, что же у нас внутри, допустим, на развороте. Вот это как раз двойной конверт разворотный, гейтфолдный. Но пленка вам не даст это сделать, если вы ее не снимете. Здесь, опять же, ничего страшного нет, потому что заводскую пленку можно без проблем с большинства пластинок снять, впоследствии надеть обратно. Давайте я вам это продемонстрирую. Значит, как снять эту упаковочную пленку максимально без повреждений? Значит, берем за краешки конверта. Вот так вот и с одного края, с другого края, с одного края, с другого края, немного натягивая пленку, снимаем ее. Если пленка не сильно тугая, то она у вас без проблем снимется целиком и полностью. Если она более тугая, то придется возможно повозиться. Многие делают вот так, то есть просто тянут пленку за остатки краешков, но я не рекомендую так делать, потому что так она чаще всего у вас рвется. Планомерненько с одной стороны, со второй стороны, с одной стороны, со второй стороны. И вот таким образом снимаю. Вот наша пластинка без упаковочной пленки. Вот мы набрались до разворота. Можем нацеплять пленку обратно точно так же планомерно, без резких движений с одной стороны со второй, с одной со второй. И таким образом пленка натягивается до конца. Еще один небольшой совет, это не спешить и натягивать пленку сначала ближе к краю, собирать ее на этом краю, а потом натягивать ее дальше. Таким способом она гораздо меньше подвержена повреждению. В общем-то, многие виниловые коллекционеры не спешат снимать свои заводские пленки со своих экземпляров, потому что считают, что пленка очень тонкая, что она не снимается без повреждений. Да, само собой. Есть винилы, на которых действительно либо слишком тугая пленка, либо слишком хлипкая, либо которая рассохлась от времени, то есть буквально рассыпается в руках. И с таких пластинок я бы тоже не стал снимать заводскую пленку, особенно если они редкие. Но на моей практике. Примерно 95-97% винилов в моей коллекции я освобождал от заводской пленки и впоследствии без проблем ее натягивал обратно. У меня есть личный интерес в том, чтобы снимать пленку с каждого винила, потому что я делаю сканы виниловых конвертов. Без снятия пленки здесь никак не обойтись. Но снимать или не снимать пленку с ваших винилов решать только вам. Но основная моя рекомендация это все-таки по возможности стараться сохранять эту заводскую пленку надетой на конверт. Даже если вы ее снимаете, потом надевайте ее обратно. Поскольку помимо очевидного, то, что ваш конверт пластинки сохранится лучше и проживет дольше в заводской пленке, такой конверт еще и будет цениться больше среди коллекционеров. То есть, если вы захотите его через какое-то время продать, то винил в заводской пленке будет цениться больше, чем винил без таковой. А теперь достанем сами пластинки. Внутренних конвертов существует абсолютное множество, включая вот такие обычные черные конверты с проклеенным антистатиком. Внутренний конверт с нанесенной печатью. Сюда кладется пластинка. Также существует внутренние конверты без проклеенного антистатика такие как на этой пластинке вот видите, здесь нет никакой дополнительной прослойки, которая защищает винил от трения об конверт ну и самый конечно редко встречающийся в наше время вариант это когда винил идет просто без дополнительного внутреннего конверта но это такая редкость, что вам вряд ли такой когда-нибудь вообще попадется какие же из этих конвертов подходят больше всего для хранения пластинок Лично мой фаворит это вот такие обыкновенные конверты с проклеенным антистатиком. Обычно я закупаюсь именно такими конвертами, то есть обычные белые с проклеенным антистатиком. Очень хорошие и качественные конверты есть в немецком магазине EMP. Продаются они партиями по 100 штук, что мне в принципе отлично подходит. Если вы коллекционируете пластинки и заботитесь о том, чтобы они сохранились в хорошем состоянии, то это просто незаменимая вещь для вашей коллекции. Давайте посмотрим, чем плохо хранение в обычных конвертах без проклеенного антистатика. Изначально я брал этот альбом у британского продавца, у англичанина. Он находился в обычном конверте без антистатика. Возможно, даже он в таком виде выходил в оригинале. Ну, Естественно, альбом был популярный в то время, его много слушали, много раз доставали с полки. Каждый раз, когда вы достаете с полки, вы вытаскиваете пластинку вместе с этим конвертиком и вытаскиваете ее из конверта. И вот как раз этот момент доставания пластинки из конверта наносит больше всего повреждений. На пластинке появляются поверхностные царапки. В общем-то здесь может быть не так заметно, я постараюсь сделать видео вставочку, где эти царапины будут видны. Сами по себе эти микроцарапины могут не влиять на звук, но при этом сама пластинка, когда вы на нее смотрите, уже потеряет свой изначальный внешний вид и, соответственно, потеряет в цене. А ведь всего-то нужно было взять и перепаковать ее в внутренний конвертик с проклеенным антистатиком, и она бы сохранилась гораздо дольше. Ну и а еще один незаменимый аксессуар для вашей коллекции. Это внешние плотные конверты. Упаковывая дополнительно во внешний конверт, вы еще больше защитите свой конверт от повреждений. Внешние виниловые конверты это расходный материал. Они абсолютно повсеместно производятся в огромных количествах. Если вы повредите внешний конверт, то ценность пластинки это никак не затронет. В противовес тому, что вы повредите заводскую упаковку. С этим разобрались, перейдем к следующему. Как вы могли заметить, все мои пластинки упакованы отдельно от конвертов. Зачем я так делаю и какие, казалось бы, повреждения может нанести пластинка, находясь просто внутри конверта? Скажем, вы взяли в магазине пластинку, абсолютно новую, запакованную, только что с завода. Есть ли смысл вытаскивать пластинки и упаковать их отдельно от конверта? Конечно же есть. Давайте я объясню почему. Для этого вернемся немного назад, к альбому Коронер. В случае с этой пластинкой я более чем уверен, что предыдущие владельцы ее хранили все время внутри конверта. И учитывая возраст этого альбома, ему, напомню, больше 20 лет, давайте посмотрим, какие повреждения нанесла пластинка, просто оставленная внутри конверта. На задней стороне это видно очень хорошо, на передней не так хорошо. Видите, вот этот вот круг, который образовался ровно-ровно-ровно по форме вашей пластинки. Абсолютно все виниловые конверты, если вы храните винил внутри них, подвержены этому повреждению. Проходит буквально один-два месяца после приобретения пластинки, и пластинка находится на вашей полке, вот в таком состоянии, уже начинается начальная стадия этого кольца смерти. Вы визуально его начинаете ощущать. То есть когда вы смотрите на конверт, это кольцо рельефное, то есть вы видите этот рельеф, и он начинает проступать спустя несколько месяцев. Соответственно, чтобы избежать этих повреждений, я рекомендую сразу же вытаскивать пластинки из конвертов и паковать их отдельно. А еще лучше просить продавцов делать это при отправке. Таким способом можно упаковать как одинарные винилы, так и двойные, так и 7-дюймовые синглы. Абсолютно все, что выходило на пластинках, даже тройники, можно упаковать таким способом. Ну и соответственно, мой способ упаковки пластинок будет в следующем. Берем только что приехавшую пластинку, Аккуратненько вскрываем только одну боковую грань, чтобы достать пластинки. Если нужно, аккуратненько снимаем заводскую пленку, потом надеваем ее обратно. Достаем из конверта пластинки. Если вам пришли пластинки такие как у меня, то есть в конвертиках с уже проклеенным антистатиком, то с ними особо ничего не делать не надо. Не надо перепаковывать их. Достаточно просто положить их отдельно от винилового конверта. То есть берем внешний конверт. Упаковываем сам альбом, после чего в этот же самый внешний конверт мы добавляем пластинки во внутренних конвертах Вот таким образом Получается вот такой бутерброд с одной стороны альбома, с другой стороны пластинки Да, Еще один небольшой совет, если вы будете пользоваться таким же способом, как я то я рекомендую следующее. Располагайте виниловый конверт так, чтобы отверстие для его вытаскивания находилось сверху, а пластинки во внутреннем конверте кладите так, чтобы отверстие для их вытаскивания было сбоку. То есть либо так, либо так. берем отверстие вот здесь и упаковываем. Такое расположение пластинок внутри внешнего пакета нужно для того, чтобы предотвратить попадание в них пыли. Пыль попадает меньше, чем если бы отверстие было, скажем, с этой грани. Что ж, вот в таком виде я храню свои пластинки. Ну и еще раз обозначу то, что при моем способе хранения спустя время все мои пластинки в каком состоянии пришли, в таком и остались. То есть никаких дополнительных повреждений спустя какое-то время на них не появляется. Естественно, я не просто храню пластинки, я их достаю, слушаю, но при этом, благодаря таким условиям хранения, как я описал в ролике, они сохраняются гораздо лучше. Обозначу еще кое-какие вещи про условия хранения. Ну, в основном, что касается окружающей среды, то есть где вы храните свои пластинки, где находится ваша полка. Винил, как вы знаете, это довольно хрупкий и подверженный износу материал. Виниловые пластинки не могут играть вечно. Со временем они теряют детальности. На них появляются щелчки. В общем-то, чтобы не добавлять еще больше непрочности и повреждений на ваши пластинки, рекомендуется их держать в особых условиях, в которых ваши пластинки сохранятся дольше. Рекомендуется избегать хранения пластинок в помещениях с повышенной влажностью. Рекомендуется избегать помещений с перепадами влажности и перепадами температур. То есть избегайте хранения пластинок в таких помещениях, как балконы, гаражи, вблизи с окном, а также рядом с кухонной и прочей бытовой техникой, которая имеет свойство выделять пар. Рекомендуется хранить пластинки вдали от окон, вне досягаемости прямых солнечных лучей. Идеальным вариантом будет хранение пластинок в полной изоляции от света, то есть в помещении, в котором нет окон кладовка, коморка, что угодно. Но если у вас нет такой возможности, то в обычной комнате с обычными окнами постарайтесь по крайней мере расположить свою коллекцию так, чтобы на нее не падали солнечные лучи. То есть абсолютно точно не стоит располагать полку с винилами напротив окна, стоит располагать либо вдоль боковых стенок, либо, если позволяет возможность, то располагать их вдоль стены, которая прилегает к окну. Но опять же, если у вас все хорошо с отоплением, Поскольку, напоминаю, пластинки не терпят перепадов температур. А стенка, которая прилегает к окну, она же обычно самая холодная в квартире. Если у вас, допустим, такой же стеллаж, как у меня, коллакс из IKEA, то рекомендую углублять пластинки внутрь этого стеллажа на несколько сантиметров. У меня полка с винилами находится как раз-таки на боковой стенке, находится сбоку от окна. Если поставить пластинки без углубления внутрь, то на них будет попадать солнечный свет, особенно по утрам. Если же их немного углубить, то можно подобрать какой вариант вам больше подходит, при каком углублении пластинок свет на них практически не будет попадать. Рекомендуется содержать пластинки в помещениях, в которых не проходят строительные работы. Ну и естественно, в помещениях, в котором вы храните свои пластинки рекомендуется делать влажную и сухую уборку, то есть стирать пыль. Да, еще пара добавлений, друзья, про хранение пластинок. уже. Пошел монтировать видос, и буквально по дороге случилось озарение. То, что я забыл, абсолютно основные вещи. Также по поводу расположения на полке, рекомендуется ставить пластинки строго вертикально, либо под небольшим углом. То есть не допускать, чтобы они у вас стояли вот в таком положении друг на друге. Если вы будете хранить пластинки вот хотя бы под таким углом, при длительном хранении они подвергаются деформации. Все, кто получал по почте гнутые пластинки, знаете, что они получились вот таким образом. Просто кто-то брал и ставил их неправильно. Никакого горизонтального хранения. При горизонтальном хранении ваши пластинки ставят друг на друга, и, соответственно, это сказывается на степени их погнутости. Через какое-то время, если вы складируете ваши пластинки таким образом, они просто превратятся в гнутые пластинки. Не допускайте такого. По поводу влажности в помещении. Какие повреждения появляются на конвертах от повышенной влажности? Собственно, нетрудно догадаться, виниловые конверты сделаны из картона разной степени прочности. Соответственно, если этот картон намочить и держать в повышенной влажности, то со временем на нем начинает образовываться плесень. Если кто-то из вас получал по почте посылки из Японии, особенно старенькие, особенно из городов, которые находятся близко к морской береговой линии, либо еще хуже, если вы получали по почте пластинки, пережившие наводнения, вы абсолютно точно знаете о чем я говорю. Зелененькая такая японская плесень. Соответственно, если вы хотите избежать ее появления на ваших конвертах, держите их подальше от повышенной влажности. То же самое, в принципе, касается и сигаретного дыма в квартире. Если вы хоть раз были в квартире коллекционера курильщика, вы это никогда не забудете. Этот знатный аромат сигаретного дыма, который радует владельца этой пластинки, но как только вы становитесь ее владельцем, этот аромат начинает радовать вас. Опять же, повторюсь, конверт пластинки это обычный картон. Он все хорошо впитывает, включая запахи. Поэтому, если вы купили винил в квартире курильщика, то вас абсолютно точно ждет по крайней мере 3-4 дня процесс выветривания этого запаха из вашей комнаты. Есть, кстати, неплохие способы выведения запаха сигаретного дыма, в том числе из виниловых конвертов, но об этом мы, наверное, с вами поговорим в рамках отдельного ролика. Вот такое сегодня получилось видео. Практически все, что я рассказал в этом ролике, это общеизвестно это какие-то базовые вещи, которые расскажет вам любой коллекционер, который заботится о состоянии своих пластинок. В интернете множество информации в текстовом виде, в виде роликов в том числе. Но, тем не менее, еще раз озвучить эту информацию и донести до зрителей своего канала, я считаю своим долгом. Потому что от того, насколько вы тщательно, щепетильно относитесь к своему хобби, напрямую зависит ваше удовольствие, полученное от любимых альбомов на виниловых пластинках. Поскольку я коллекционирую уже довольно долго, больше пяти лет, у меня уже есть какой-то опыт, в том числе видел многих коллекционеров, смотрел на то, кто как хранит свои пластинки. И на самом деле вот таких коллекционеров, которые складывают все пластиночки по правилам, согласно вот этим базовым советам, по крайней мере то, что я видел в России, таких коллекционеров очень мало. Поэтому я надеюсь, что те, кто только увлекаются коллекционированием, все таки найдут этот ролик на YouTube, обратят на него внимание и начнут относиться к своему хобби уже более тщательно. Ну а на этом у меня все. Пишите ваши комментарии, мне будет интересно узнать про ваш способ хранения виниловых пластинок. Может быть вы добавите какие-то свои советы, может я чего-то не знаю, мне стоит усовершенствовать свой способ хранения. Обязательно пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мои социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Пожмите колокольчик внизу под видео, чтобы не пропускать новые ролики на моем канале. Уже совсем скоро на моем канале появится ролик, посвященный лейблу Noise Records. Сегодня вы видели пластинки с этого лейбла. Ну а с вами был Владислав. Слушайте только качественную музыку и слушайте ее на виниле.